Несколько лет назад, отправляясь на отдых в Сучи, я создал группу Purple Heart, большая часть которой была сделана еще в поезде. И вот в очередной раз, вернувшись с Черного моря, я сделал прототип мобильной гиперказуальной игры, о котором расскажу сразу после минутки рекламы. VXWZ запускают курс, где не только учат делать игры, но и создают реальный проект, с нуля и до загрузки в App Store или Google Play, никакого специального опыта не нужно вообще. Гиперказуалки – это самая простая и быстрая точка входа в геймдев индустрию можно делать в одиночку, но эти простенькие игры могут приносить хорошие деньги. Преподаватель Игорь Зверев, ведущий геймдизайнер Вуду. Он работал над играми Make It Perfect, Idle Balls и Bow Masters, которые попали в топ-чарты App Store и набрали по 200 миллионов установок. На курсе ты научишься находить идеи для игры, и отслеживать тренды в индустрии, создавать игры на Unity, системе визуального программирования Bolt, кодить ничего не придется, создавать интерфейсы и управлять вниманием игрока, придумывать и реализовывать механики, благодаря которым хочешь Играть в эту игру снова и снова, проводить аналитику и зарабатывать на своей игре. У тебя будет полное понимание того, как создавать и монетизировать гиперказуальные игры, а главное собственная игра в сторах. Студенты XYZ School устраиваются с Pirosoft, Digital digitalForms и другие студии. Курс длится 4 месяца и теперь стартует каждый месяц. При оплате до 29 октября вы получите скидку от школы 15%, а по моему промокоду Арталаски еще 10%. Итого 25% процентов скидки на курс Keeper, Casual от xyz school кстати я тоже на него записался ибо несмотря на свой богатый опыт с пк играми в мобильных я понимаю не так много и игру из этого видео я сделал еще до курса и мне прям теперь интересно посмотреть что получится после его прохождения ну да ладно давайте начнем по традиции я начал делать игру еще в поезде ибо у меня в запасе целый день и почти вся ночь за это время можно сделать простую реализацию идеи чем я и занялся правда ночь я все-таки спал, а делать игру в поезде днем не очень-то комфортно и удобно. Изначально прототип выглядел, кстати, примерно вот именно вот так. Куча кубиков, а абсолютно никакой графики, и, кстати, стены, чтобы не вылетать за пределы. Очень простая фигня. То есть даже без какой-то постобработки, но механика сама уже работала. Энергии мало, и она не добавляется здесь за убийство врагов то есть, ну это уже все-таки немножко не рабочие старые сцены я их так сохранял для архива, но мало ли что Само собой, иногда приходилось отрываться на покушать и как нетрудно догадаться, в поезде хочется жрать намного чаще, видимо от скуки, так что ноут приходилось периодически убирать. Ах и да ребятки, я не снимал процесс создания игры и вообще какой-либо влог на отдыхе, потому что это блин был отдых и хотелось реально отдохнуть и потюленить недельку для себя, да и вообще на месту мою подписывайтесь, там много сторисов. А вот так выглядел номер, в котором мы остановились и в котором мне предстояло не только отсыпаться, но и делать игру. Как всегда мои любимые панорамные окошки, но уже правда не с таким шикарным видом как в Сочи. Впрочем, в номере-то особо и некогда было сидеть, ведь я приехал на море. Несмотря на то, что на улице конец сентября погода еще располагала к купанию. Первый день, вот правда, был достаточно холодный, что пришлось одевать кофту, а вот во все остальные было очень жарко, и прохладная водичка стала прям таки спасением. Тюленить на пляже, смотря на море не самое веселое занятие, но когда ты просто хочешь отдохнуть и поваляться ничего не делая, будучи не обязанным чем-либо и кому-либо это то, что нужно. Никаких лишних действий и телодвижений. Полный релакс под шум прибоя. После нескольких часиков на пляжу и само море наступал час хомячка. Когда ты можешь прийти в отель и выбрать со шведского стола все, что тебе хочется и сколько тебе хочется. Само собой, после плотного обеда идти куда-то уже очень не хочется. Да и после какой-никакой активности в море, все равно устаешь. Это был первый промежуток времени, в котором я делал игру. Тихий час в геймдеве выглядел примерно так. А вечерком снова на пляж. Солнце уже не такое выжигающее, людей все меньше, вода максимально прогрелась, в общем-то красота. По городу я особо не гулял, ибо делать там было нечего, да и ехал я не ради города. Но самый кайф ловил от вот таких вот вечерних прогулок по берегу моря. На пляже почти никого, только ты, море и закат. А когда становилось совсем темно, у меня начиналась некая эйфория, как будто я находился именно там, где всегда должен был быть. И после такого заряда одновременно хотелось что-то сделать, но при этом не хотелось ничего, кроме как поваляться тюленчиком и поесть вкусняшки, совсем не думая о работе. Тем не менее, у меня оставалось несколько часов вечером, чтобы продолжить делать игру. Вот только она в это время почти не делалась. Все, что есть сейчас, можно сделать за 1-2 рабочих дня в хорошей концентрации, чего у меня, собственно, и не было. Но кое-что мне все-таки удалось сделать, и давайте я покажу саму игру поподробнее и покажу, что у нее внутри. Что касается врагов, здесь вообще все очень просто. А у каждого персонажа здесь... Есть меч, у кого-то есть еще и щит, и копье, там, или лук. И, в общем, когда мы сталкиваемся с персонажем, и ему капец, этому самому мечу отсоединяется э, родительский объект, то есть он становится сам по себе, и ему добавляется э, сила, чтобы он подлетел вверх, и ему подключается гравитация, чтобы после подлета вверх он полетел вниз. Гениально, я знаю, спасибо. И, собственно, это сделано с каждым видом вот этих вот оружий, щитов, копий и прочее. Да, не очень похоже на копье, но вдруг это алибарда. В общем-то, не продирайтесь. Как же работает лучник? Потому что он немножечко отличается от остальных персонажей. И, в принципе, ничего прям супер сложного здесь нет. Просто у каждого персонажа есть еще отдельный скрипт Enemy AI. И если у... Какого-нибудь мечника этот enemy AI выглядит ну очень просто. То есть это элементарная атака, проигрывания анимации атаки каждые несколько секунд. И если мы там напоролись на его меч, на его коллайдер, то нам будет бобо. Но мы не ебобом и будем эти мечи обходить стороной. А вот от лучника отойти уже посложнее, потому что стреляет он быстро, стреляет метко, стрелы тоже летят достаточно быстро, и когда их несколько, это уже проблемка. Особенно если они будут здесь, здесь, с разных сторон, вот там вот затаился крысеныш, кемпер несчастный, и его даже будет изначально не видно, это будет маленькая такая подстава для игрока. Но в любом случае как же он работает. А на самом деле работает он тоже достаточно просто. Кстати, уже, наверное, заметили это событие Dead. Оно включается, естественно, когда персонаж мертв, чтобы даже когда мы его убили, он перестал в нас наконец-то целиться. Это бесит. Итак, мы находим персонажа игрока, заносим его в переменную, и потом по этой переменной будем всякие махинации производить. Например, изначально мы будем следить за игроком как раз... По этой переменной, это будет плавное смотрение на него, не я отключил, потому что оно было ну слишком резким и каким-то даже криповым что ли, и наконец рандомная пауза между выстрелами от 1 на 2 секунд, но это сейчас чисто для тестов, а позже я конечно поставлю значение побольше, там хотя бы 3-4 секунды, иначе этот скорострел будет прям подпаливать чьей нибудь жопки, итак, переходим Событие шот, как раз когда у нас произошел этот самый будильник И начинается событие подготовки к стрельбе В этот момент он все еще на нас смотрит Причем смотрит уже гораздо агрессивнее и не так уж плавно как хотелось бы Хотя возможно здесь тоже стоит сделать плавная смотрелка Это было бы наверное правильней И наконец таки мы проигрываем анимацию Вот эту вот ту самую, в которой он у нас будет натягивать тетиву лука Тык-дык-дык, -тык. вот она который он ее вот так вот натягивает, стрела торчит, все окей. Но когда уже будет происходить событие Fire, стрела оба исчезает, то есть она уже будет появляться как отдельный объект, а тетива будет просто вот так вот тигдик дык -ды -ды -ды -ды -ды -ды. Вот. И наконец после выстрела мы тоже ждем 2 секунды. Кстати, зачем? А, извиняюсь. А... После натягивания тетивы мы ждем 2 секунды, точнее вот этот кент ждет. И только после этого он как бы в нас целится, выжидает момент, чтобы не сразу он натянул, выстрелил, натянул, выстрелил. Ну, как это? Неправильно это. Вот. И затем происходит событие атаки, в котором он все еще на нас смотрит. У него уже проигрывается другая анимация, как раз это анимация атаки. Спускание тетивы. Создается сам объект стрелы, и просто небольшая пауза перед тем, как снова начать в нас целиться. А с Громилой, в принципе, все абсолютно то же самое, что и с Мечником, только вот одного его удара хватит, чтобы сделать нам гейм -овер. А вот с Копейщиком Щитоносцем было много разных вариантов, чтобы он, например, крутился со своей вот этой пикой, а, с... чтобы мы не могли вообще к нему подойти, но сама суть победы над этим вот Щитоносцем Состоит в том, чтобы его по быстрому вот так обойти сзади и хотя бы попасть. Попал. Вот так. Я думаю, стоит сделать моделики поменьше, потому что они закрывают практически полностью экран. А сейчас он будет в меня стрелять. Прям такая матрица. Вот так вот. Не знаю, на мой взгляд, это смотрится достаточно весело, как-то действительно казуально и прикольно. Вот, и если добавить сюда еще всякие разные механизмы, например, чтобы нажать на кнопку, там подлетел какой-нибудь враг. В общем, можно много чего. Ох ты ж, епт, интересного придумать. Это вот, кстати, победа, когда все враги кончились, но ну, вроде бы логично. Вот вроде бы и вся подкапоточка, как видите, прям, блин, примитивно, но при этом даже как-то и забавно и весело. Ай. Хочется, конечно, добавить еще побольше яркого визуала, но не хочется перегибать, особенно с полигонажем. Буду сейчас тестировать его не только на айфонах, но и на смартфонах, на стареньких, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. В общем-то, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в новом видео, которое, скорее всего, уже будет по проекту за 500 долларов, вот этот самый безнадежный мир. Если не смотрели предыдущие серии, обязательно посмотрите. А с вами, как всегда, был Арталаски. Пока.